В свое время я спрашивал у замечательного диктора, именно диктора, не ведущий, нет таких слов, диктор нашего радио-телевидения, Балашова. Именно Балашов сказал миру, он был первым, кто объявил о полете Гагарина. И я спрашивал у Балашова, действительно ли у него было два конверта. Конверт номер один, на тот случай, если Гагарин жив. Приземлился, вернулся живым. И конверт номер два, о чем мне когда-то рассказывали и Гречка, и Береговой, и Борис Черток, академик, правая рука Королева. Два пакета. Конверт номер два, текст, сообщение Тас. На тот случай, если трагедия, если Гагарин погиб. Балашов твердо сказал, нет, был один пакет который он открыл за 15 минут до эфира, прочитал, обомлел, ну, а уже потом прочитал в эфире. Сначала прочитал для себя. В любом случае, Сергей Павлович Королёв не скрывал от Юрия Алексеевича, что только 40%. 40% что Гагарин вернется живым. И при приземлении, а он спускался на парашюте, была катапульт, когда капсула вошла, вернулась из космоса уже в верхние слои атмосферы, очень многое будет зависеть от личного мужества Гагарина. 40 процентов. Но не отправить человека в космос раньше, чем американцы, а они американцы тоже собирались это сделать. Советский Союз не мог. А Королев. Королев пошел на этот колоссальный риск. Да и как было не пойти, иначе бы Королев в ту же секунду был бы отставлен с поста генерального. Точно так же Королев шел на колоссальный риск, когда Алексей Архипович Леонов вышел в космос первым, потому что американцы тоже готовились к такому шагу, выход человека в открытый космос. Кстати, полет Гагарина был не таким аварийным, как полет Беляева и Леонова. Три смертельные ситуации были у Алексея Архипча и у командира его замечательного человека, Павла Беляева, боевого летчика. Это удивительно. Они пережили тогда об этом фильм с Хабенским и Мироновым. Миронов играет Леонова. Замечательно. Похож, кстати. Замечательно играет Алексей Архипович. Фильм «Время первых». Что-то там придумано. Вся история с тайгой придумана, а многое не придумано. Там, в космосе, все эти истории придумать невозможно. Три смертельные ситуации пережили они на орбите, Леонов и Беляев. Вернулись живыми, хотя полдня играла траурная музыка перед сообщением ТАСС. Страну готовили к тому, что летчики погибли, они сидели в снегах под Сыфтовкаром. Там приземлились. Их, слава богу, нашли. Довольно быстро нашли. Они не успели. не У них спички были, костер был. От медведя отстреливались. Кстати, первым сигнал СУС поймал Владимир Коваленок. В тот год не космонавт, а просто летчик боевой авиации, который уловил сигнал СУС, который шел из сугробов, из тайги под Савтовкаром. И удивительно, вот я никогда не как, не как вот так жизнь, судьба, если угодно, как все так устроено, как погиб Павел Беляев, вернувшись из космоса, пережив такое. Беляев возвращался, у них была Волга с Полигона, из-под Ярославля в звездный городок, и в Волге сломал печка. Им бы остановиться с коллегой переночевать где-то. Нет, у них была бутылка бы коньяка, вот грелись коньяком. А у Беляева язва, вот так вкусненькая была язочка. И он в звездный городок вернулся уже зеленого цвета. Грелись коньяком волки. Ничего лучше, не додумались, как вот коньяком греться. А у него язва. И он был зеленого цвета, и упал на руки Бориса Лынова, который встречал его. Случайно. Паш, что с тобой? И он на руки. Увезла его скорая, больше экспонавта его в гробу только увидели. Так бывает. А Юрий Алексеевич Гагарин перед полетом 11 апреля, за день до полета, написал ну, с помощью, конечно, грамотных людей других разных, письмо. Как бы письмо жене и девочкам, детям, на тот случай если он погибнет предсмертная записка разумеется это все писалось для газет поэтому гагарин писал не сам а с опытными рядом были опытные редакторы понятно с какого ведомства но это письмо долгие годы слава богу вернулся живой поэтому письмо долгие годы хранилось в особой папке цккпс из особая папка это спецархив где строго засекречены все главные тайны Советского Союза. Но на те годы так, главные тайны. Расстрел в Катыни. Протоколы Молотова-Риббентропа, секретные протоколы разделе Европы. Многие документы по атомному проекту, по бомбе. Подробности аварии на Урале. В Челябинский маяк там был первый Чернобыль. И даже вся история комсомолки и Зои Карнауховой. стояние Зои, знаменитая история, доказывающая, КГБ доказал, Бог есть, мы об этом рассказывали у нас на канале. Интереснейшая история, которая случилась с Зоей В новогоднюю ночь 31 декабря, по-моему, 1957 год, в Самаре, тогда Куйбышев, на улице Чкалова, когда ее парень Николай, работник 4-го цеха трубного завода, там же, где работал работала Зоя, не пришел, любимой девушке встретить с ней Новый год, где-то загулял Николай. И комсомолка из Зоя Корноухова сняла со стены хаты, где они гуляли, маленький домик, он до сих пор цел, икону Николая Угодникова и стала танцевать с ней со словами «Раз мой Николай не пришел, буду танцевать с Николаем Уготником. И стояние из зоне она превратилась в соляной столб, молния прошибла, землю, январь, декабрь, 31 декабря. И простояла она так 128 дней до Пасхи. Это все КГБ документировал. Я все удивляюсь господину Легойде. Почему же сегодня когда Михаил Полторанин жив-здоров, он рассекречил архива КГБ СССР и ЦК КПСС и особую папку в том числе. Что ж, к Полторанин не обратиться с вопросом, где найти оригиналы всех этих документов. О Зои в том числе. Мы сегодня будем говорить о подлинных причинах гибели Гагарина, о версии Алексея Леонова, но сначала, сначала его письмо жене и девочкам, которые тоже находились в особой папке. И вручили это письмо Валентине Гагариной, вручил министр обороны Гречко по вручению Брежнева в тот день, в ту ночь точнее, когда стало окончательно ясно, что Гагарин и Серегин разбились во время учебно-тренировочного полета под городом Киржач во Владимирской области. Что же писал Юрий Гагарин перед полетом в космос? Еще раз, 11 апреля 1961 года. Здравствуйте, мои милые, горячо любимые Валечка, Леночка и Галочка.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 Ведь жизнь есть жизни, и никто не гарантирован, что его завтра не задавит машина. Берегите, пожалуйста, наших девочек, люби их, как люблю я. Вырасти из них, пожалуйста, не белоручек, не маменьких дочек, а настоящих людей, которым ухабы жизни были бы не страшны. В этом тебе поможет государство. Вырасти людей, достойных нового общества, коммунизма.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 Молодой парень, точнее, ничего толком-то в жизни не видевший. 40%, 60% против. И он пошел легко, с улыбкой, своей знаменитой улыбкой. Я вот думаю, особенно после того, что Терешкова сделала не так давно, Вот сегодня был бы жив Гагарин, был бы жив Володя Высоцкий. Можно Владимира Семеновича Высоцкого представить депутатом Государственной Думы от фракции «Единая Россия». Также невозможно, как представить в окопах 1941 год немцев под Смоленском, в окопах Березовский, Гусинский, в касках. Смоленский, банкиры наши, с берданками в руках. Даже представить это невозможно. А вот как бы сегодня вел себя Гагарин? Ну, Он был человеком независим. Именно Гагарин рассказал Хрущеву о том, что есть могила в Токио у некого Рихарда Зорга всеми забытого, и у нас забытого. Гагарин был первым. Это разведчик. Что потом Хрущев фильм посмотрел, не наш. Вспомнил слова Гагарина. И Рихард Зорга в итоге стал героем Советского Союза. Что бы сегодня Гагарин сказал обо всем? Так бы за пожизненное выступал. Ведь самое страшное в истории Стеришковой, в этом ее выступлении, что текст. О Путине, о пожизненном. Был написан типографским способом на листочке, который был перед ней. А фамилия Терешкова вписана, как официальный запрос, уже подготовили. А фамилия Терешкова была вписана ручкой. Если бы Терешков отказался это читать, была бы другая фамилия. Не знаю, какая. Ну, другая. Версия гибели Алексея Архиповича Леонова, тоже же покойного сегодня Алексея Леонова, великого космонавта, версия гибели Гагарина. Она родилась давно. И не скрою, я на одном из новогодних приемов подходил к президенту, обращался к Путину с тем, чтобы он открыл все-таки особую папку, и мы узнали имя летчика, чей СУ устремился навстречу Гагарину. Есть другие точки зрения, у Микояна, у многих других, но... Леонов был там, под киржачом. Он нашел родинку Гагарин в снегу. Они накануне были у парикмахера, а у него большая... была родинка у Юрия Алексеевича, и он всегда просил парикмахера и... парикмахера Игоря, который их стрих космонавтов. Игорек, ты мне родинку-то не срежешь, смотри, не дай бог. Вот эта родинка лежала на снегу, и по родинке Леонов понял, что ну, все уже никаких вариантов нет. Путин обещал разобраться, открыть особую папку, не все же полтора днем рассекретил. Но если это правда, что один герой Советского Союза, который менял эшелоны, а тренировались и летчики и Ли Громова и космонавты на одном участке, только на разных высотах, Гагарин-Слегин 2000 метров, а тяжелые истребители выше. В тот день еще летали два человека, один из них Герой Советского Союза. Вроде бы по документам, но их можно было подделать, эти документы, задним числом. Другие летчики взлетали позже или раньше, чем Гагарин. Вроде бы. Но до конца жизни Алексей Архипович настаивал на своей версии гибели друга. Еще раз, он защищал честь Гагарина, ведь после этого полета... Учебный полет, ну что такого, Господи, Серегин, герой Советского Союза, выдающийся летчик. Да, у него были проблемы с сердцем, да, Каманин наорал на Серегина перед стартом, все так. Еще Марина Попович была свидетелем их разговора, она тоже летала в тот день. Легендарная Марина Попович. Но чтобы Серегин не смог вывезти даже на такой высоте небольшой самолет из этого плоского штопора, не вывел. Почему он свалился в штопор, этот их учебный самолетик? Метеозонт? Нет. У КГБ было три метеозонта всего. Ну, у синоптиков все это под линией КГБ было, потому что, когда взлетает что-то. КГБ тут как тут, мало ли что, так сказать, скинуть можно с этого зонта. И было всего три или четыре на весь Советский Союз. Там не было метеозонта, Птицы, птица, но ну, это смешно. А почему они вдруг резко ушли? От кого они пытались увернуться? Их самолетик. Серегина и Гагарина. И Алексей Архипович настаивал на своей версии гибели первого космонавта Земли. Эту версию вы сейчас услышите. Как же погиб первый космонавт Земли? Что случилось? Рассказ Алексея Леонова. И мое предположение, это и есть на самом деле единственная версия, единственная правда того, что произошло в тот страшный день. Этот фильм ⁇ видеоприложение к большому политическому порталу Караулов-лайф. Вся правда о нашей стране. В этот день, 27 вторник 1968 год, проводили полеты. Мы летали в зоне до высоты 10 тысяч. А Жуковский проводил испытания су 15 с высоты 10 тысяч и выше. Юрий Гагарин после перерыва должен восстановиться и летать на самолете миг 17 в сложных полетах. Ему предлагали уже должность начальника центра, и он в ответ сказал, что я восстановлюсь как летчик, чтобы руководить летчиками. Совершенно правильная постановка. И вот в этот день была облачность 450 нижний край. Видимость полтора километра – это то, что необходимо для того, чтобы выпустить в сложных условиях. Задание очень простое – выполнять вираж влево, вираж вправо с креном 15 градусов. Дальше – кабрирование, пикирование, 3-4 фигуры, не выполняя сложного пилотажа. Он доложил задание в РИПе, закончил, и через 55 секунд самолет оказался в земле. Что произошло? Я был привлечен как специалист в эту комиссию. Председателем комиссии был Дмитрий Федорович зам зампредседателя главком Кутахов. Было выявлен ряд нарушений, в частности, не работал локатор высоты. Но самое главное, что в этот самолет Су-15... Летчик из Жуковского? Из Жуковского летчик, да. Летчик спустился под облака, посмотрел, где он находится... И ушел на свою высоту. При этом прошел рядом с самолетом Гагарином. Испытание Су-15. Он прошел 10, 15, 20 метров. С параллельным курсом практически на скорости звука. Я находился в это время там же, аэродром Киржач. Погода меня подприжала. Идет мокрый снег с дождем. Ветер. И вдруг такой двойной звук. Бух, бух. Это и взрыв, и переход самолета на сверхзвуковой барьер. С разностью в полторы-две секунды. Два нибудь. взрыва. Да, взрыв и сверхзвук. Там говорят, это два взрыва. Я говорю, да нет, это, по-моему, и взрыв, и сверхзвук. Но на всякий случай определили направление, откуда это. Прошло время, я получил команду идти домой. Сам сидел за штурвалом и без конца запрашивает. 725 -й. У меня земной 625 Говорю, вы меня нет. Поспрашивайте 725-го. Начинаю спрашивать, тихо. Сел, подбегает инженер полка. Алексей Архивич, 45 минут прошло, как топливо кончилось у Гагарина. Самолет на базу не вернулся. Я побежал на КДП. Там уже Каманин сидит. Я говорю, Николай Петрович, жутко. Я не знаю, я не крикушествую, но надо проверить. Пришел с этого направления звук страшный. Связываемся с Киржачом. На вертолете летчик полетел в это место. Говорит, вижу выбросы земли, пар, пожара никакого нет. Вернулся, и мы в этот же вечер туда, экспедицию прибыли на месте искать. Недалеко от церкви героям войны 12 -го года произошла эта катастрофа. Сразу мы нашли следы Серегина, а от Гагарина только портмонет, планшет. Казалось бы, что он катапультировался. Всю ночь искали в лесу батальон солдат. Ничего мы не нашли. И только утром нашли уже следы Юрия тоже самое. А родинку вы нашли? Да, вот накануне... В субботу мы с ним были в юность там в парикмахер, да, и до сих пор еще, по-моему, работает этот человек. Я сижу за спиной, а Игорь стрижет Юрия. Тогда была модная скобочка, и вот он бритвой начинает править ему шею. Я говорю, Игорь, осторожно, там у него родинка. Да я знаю, где-то 5 миллиметров диаметре, наверное, бархатная такая, коричневая. Когда останки взяли, то я это все увидел уже в эмалированном ведре. Часть шеи, часть скальпа. Но если мы раньше думали, что только лишь Серегин погиб, а здесь, я, нет, уже не надо искать вот эта родинка. Все, вопрос закрыт. Так оно и оказалось. Комиссия написала, самолет совершил резкий маневр, связан с отворотом от посторонней цели стая гусей воздушный шар и при этом в маневре столкнулся с землей экипаж погиб этот фильм видео приложение к большому политическому порталу караулов Лайф. вся правда о нашей стране летчик который прошел 20 метрах на свой до сих сумму. пор никто это не называет а как это может быть Летчик, который шел на таран самолета Гагарина. Нет, он не таранил, он нарушитель. И до сих пор неизвестно, кто это? Не хотят это сделать. Почему? Много раз я проводил пресс-конференции. На меня наступали летчики-испытатели, в том числе Микоян. Я говорю, хорошо. Ну, вроде все забылось, а спустя 25 лет вдруг начали. Пьяные были там. Что только не говорили. охотились. И академик Белоцерковский приезжает ко мне, говорит, слушай, если мы сейчас не сделаем, то это все будет продолжаться. Давай поднимем это дело. Обратились мы к маршалу Батицкому с просьбой, чтобы нам разрешили скрыть документы. Нам разрешили. И когда я увидел лист, документы, которые я писал, я не узнал. Это не мой почерк. У меня там график начерчен, и между этим взрывом и сверхзвуком расстояние в полторы секунды. Здесь же это все написано 15-20 секунд. Кто же так вас отредактировал? А вот так и отредактировали. Вот здесь ясно, что это подлог. То есть получается, что советская власть не могла признать, что два самолета, один из них нарушитель. Что это бесконтрольная зона. Прошел и фактически да, погубил двух людей. Героев Советского Союза Владимира Серегина и первого космонавта Юрия Кагайна. Вот что скрывала советская власть, что был другой самолет рядышком, 20 метров. Правильно. Совсем недавно один генерал, который занимался НИИРАД, такой не институт расследования различных происшествий, которого сейчас ликвидировал Сердюков, он мне прислал письмо, что я тогда-то был привлечен. И я беседовал с одним летчиком. И этот летчик выразил озабоченность тем, что он находился в этом месте и что не является ли это причиной. Фамилию не назвал. Да он не назвал фамилию. А этот летчик наверняка жив до сих пор. Ну, может быть, он не жив уже. Я обратился к Строеву, зам ВПК. Строев сказал, слушай, не поднимай этого вопроса и не губи человека. Когда начинает на меня наседать, я говорю, ну ладно, вас это не касается, кто переделал мои записи. Но главное, что изменены временные интервалы. Это значит, два события разнесены на расстоянии 70 километров. Но тогда ответьте мне вопрос, как фамилия летчика? Вы же не отрицаете, что в этот день вы летали свыше 10 тысяч. Ну скажите, как фамилия этого летчика? Как будто бы в стенку, говоришь, обходят и все. Видно указание такое или еще что оно, Наверное, просто щадят этого человека. Он же непреднамеренно это сделал. Он схулиганил. Его за это надо судить, что он спустился вниз, а потом ушел. Я интересный документ принес. Это письмо вы получили? От польского. Генерал-майор авиации в отставке. Польский. После нашей программы? Да. Все же единственная правильная версия гибели, версия Алексея Архивчилиона летом 68 -го года. Меня начальник института пригласил к аппарату, сообщил мне, что я включен в состав экспертной комиссии по проверке заключения государственной комиссии расследования причин гибели Гагарина. Комиссия работала целый месяц. Перед прекращением связи самолета самолетом Гагарина был зафиксирован очень беспокойный голос летчика самолета Су-15 из Лии, выполнявший испытательный полет в этой резоне. Пленка была направлена на психологическую экспертизу, которая установила, что такой характер разговора свидетельствовал о неожиданно возникшей опасности и с другим самолетом. Этот материал и соответствующее заключение нашей комиссии Мишук Михаил Никитич доложил Строеву, строю, который попросил уговорить членов комиссии этот материал из акта исключить. Свою просьбу он мотивировал тем, что нет надобности ставить под удар совершенно невинного летчика». Практически все участники этой комиссии ушли из жизни. Кроме вот, генерал-майор в отставке, польский, который возглавлял эту комиссию. Летчик, который пролетел мимо самолета Гагарина и Серегина. 90 лет ему. Этот фильм – видеоприложение к большому политическому порталу «Караулов Лайф». Вся правда о нашей стране. Мы не имеем права называть фамилию, потому что не снят гриф секретности. Я предположительно знаю фамилию, вы ее знаете. Я знаю, что вы знаете после нашей программы. Вот. И такая была реакция. Но гриф не снят, поэтому мы говорим осторожно то, что можем говорить. Я был в этом районе, меня никто не переубедит. Нет, а теперь уже все, теперь фактически даже. Я да, слышал сказано. и взрыв, и сверхзвук. Я лично беседовал с тремя крестьянами отдельности наследственный эксперимент именно сверхзвук вы слышали то есть переход с самолета второго на сверхзвуковой сверхзвуковой да вот именно разница полторы секунды но спустя 25 лет когда я взял документ который я писал и там график начерчен звукового эффекта по времени то расстояние между взрывом и сверхзвуком если у меня было полторы две секунды то здесь это все увеличено в 10 раз и не моей рукой написано. А это значит, события произошли в разное время и в разных местах. Минимум 70 километров. Значит, кому-то это надо было делать. Наш гость сегодня человек, который никогда в жизни не давал интервью. Мало кто знает, я обращаюсь к генералу Польскому, что была комиссия создана, государственная, по проверке официального заключения государственной же комиссии о причинах гибели Гагарина, экспертная комиссия по проверке решения Государственной комиссии. Но вот как может экспертная комиссия понять не могу, проверять решение даже с технической стороны государственной комиссии созданный по решению политбюро, которую возглавлял Дмитрий Фёдорович Устинов. Да, да. Как? А нужно спросить тех, кто организовал эту комиссию. А эту комиссию организовал военно-промышленная комиссия. Председателем которой был Смирнов, а заместителем... Строев. Строев. Зачем нужно было Смирнову и его заместителю, зампреду Совмина Строеву, проверять решение Устинова? Дело в том, что два космонавта, видимо, по договоренности с остальными, Попович один из них был, а второй Быковский, написали письмо в Центральный комитет партии, что они не согласны с официальными... Комиссии ровными. Устинова? Да. Созданной да. по решению Политбюро? Да. И, видимо, Политбюро поручило военно-промышленной комиссии разобраться с этим делом. Я в это время был в командировке в Воронеже. И вдруг меня приглашают в ч. аппарату строил. Я вас включил в экспертную комиссию по проверке вот, обстоятельств гибели Гагарина и по проверке решения государственной комиссии. Нам предоставили все материалы, которые предшествовали этому заключению. Государственная комиссия сделала вывод, что в результате опасности столкновения с неопознанным предметом, но наиболее вероятно, с метеорологическим шаром... Но неопознанный предмет присутствовал в заключении комиссии да, Устинова. Да, да, да. Мы предполагаем, что неопознанный предмет – либо самолет, либо шар метеорологический. Да. В результате резкого маневра ухода от этого столкновения самолет свалился в штопор. Это было на высоте 3,5 тысячи метров между двумя слоями облачности. Когда он свалился в штопор, он вошел в нижний слой облачности. Самолет который... Гагарина и Серегина. Да. После выхода из этой облачности экипаж принял эффективные меры по Выводу из штопора. Но и... им не хватило высоты. Им не хватило высоты. 150. То 180. есть Серегин пытался вывести да, да. самолет, но не хватило Мы высоты. Мы посмотрели материалы, где определялась напряженность мышц пилотов. Это можно было определить? Да. Это все было определено. специально. Напряженность мышц у Гагарина и у Серегина да, да. в Мы момент максимальная падения. напряженность мышц. То есть оба тянули штурвал на себя. Пытаясь вывести штопор. Пытаясь Падающий вывести. самолет. Да. Но столкнулись с землей... Затем мы посмотрели материалы, поскольку уже к этому времени были высказывания. Одна из версий. Разгерметизация произошла в воздухе. Их самолета Были такие предположения, что разрушился фонарь на высоте полета. Ничего этого нет? Ничего этого нет. Все было собрано. 85% под конец 92% даже остекления было собрано. На и земле? Склеено, на земле, да. То есть технической причиной причины для катастрофы не было. не было это все было доказано этой комиссией то есть наша экспертная комиссия с этим делом согласилась полностью но о том что рядом прошел самолет нигде ничего в этом не документе не было. нет ничего Ни слова. есть только неопознанный предмет да. от которого да. они увильнули да и свалились в штопор. да Все было собрано в Люберцах, в институте Нейрат. Где До сих пор он хранится там на бочках там и так далее. Да. Там нашли пленку переговора, который вел летчик Су-15 из ЛИИ. Вот этот самый Су-15, который, как мы предполагаем, прошел в опасной близости от самолета Гагарина и Серегина буквально на расстоянии 10-15 метров не видя их так вот когда расшифровали короткая фраза была сказано. вот летчиком су-15 Он обеспокоенно о чем-то очень говорил психологи которые по речи определяют состояние человека и его психологическое самочувствие определили так такой разговор возможен только в том случае, если была чрезвычайная опасность столкновения с другим самолетом. Так было сказано в заключении этой экспертизы. И самое главное, что время это совпадало, там в секундах разница перед прекращением передачи самолета, Гагарина. где был Гагарин. То есть он прошел рядом, Да. это же детали секунды. А может даже навстречу. И они свалились в штопор. Они должны были как-то уйти от этого столкновения. И они предприняли вот этот маневр, из-за которого обязательно такой самолет свалится в штопор. Фамилия летчика, вам была известна? Нам тогда даже фамилию летчика не сказали. Почему? Когда Мишук, председатель вашей комиссии, генерал Мишук, доложил его. Тот говорит, нужно сделать так, чтобы это не вошло в заключение вашей комиссии. Это Строев ему сказал? Да. Все, что касается этого летчика? Да. Так было. И мы согласились с этим. Замолчали и все.